Наступающий год запомнится вам большой конкуренции. Однако это будет не слишком тяжело для вас, что очень радует. Каждый Телец почти наверняка выйдет победителем из самых жестких соревнований. Награда за это ожидается вполне себе серьезная. Да и вообще с финансами в этом году все у вас, мои дорогие Тельцы, будет благополучно. В тратах себя можно почти не ограничивать. Любовь и семья. В этой сфере весь год у вас будет особенное положение, потому что вас будет особенно тянуть к семейному уюту и романтике. Этим потребностям стоит обязательно уступить. Общение принесет вам очень много радости и зарядит вас, безусловно, положительной энергетикой. Здоровье. В этой сфере вам, дорогие тельцы, следует быть достаточно внимательными. Берегите здоровье и, в частности, ваши ноги.